ебать все мне стало понятно he he мне стало все очень даже понятно мне стало все очень даже понятно опайся стало... а -а -а -а -а -а. с позором <свес> да отойду-ка насколько ты наверное спокойной ночи какая нахуй палка <свес> <свес> <свес> Еще никогда штирлиц не был так близок к провалу. Не могу. Тут... Хакермен. Самый мощный хакер всех времен. Дела! Режим чат спать! Чат спать! Нет, никакого Майнкрафт, никакого Андертейла. Спать, сказал.